Как в головах людей зарождаются идеи? Слушая истории писателей о том, как они придумали свои вымышленные миры, можно узнать совершенно невероятные истории. Во время скучного пребывания на вокзале к Джоан Роулинг пришла идея истории о маленьком волшебнике, который едет на поезде в школу магии. К Джорджу Мартину однажды в голову пришли две сцены. В первой из них человеку отрубали голову, а во второй группа людей находила маленьких волчат. Так и началась песня льда и пламени». Профессор Оксфордского университета Джон Толкин, однажды устав от проверки экзаменационных работ своих студентов, написал на чистом листе бумаги «В земле была нора, а в норе жил-был хоббит». Так и зародился мир хоббита и властелина колец. Все это очень красивые истории, но надо признать, что даже такие талантливые писатели не придумывали свои миры полностью из головы. Роулинг развивала и наполняла мир Гарри Поттера элементами, позаимствованными из произведений того же Толкина и английского фольклора. Джордж Мартин никогда не скрывал, что история служит для него неиссякаемым источником идей и мыслей. И если «Игра престолов» стала художественным переосмыслением войны «Алой и Белой розы», то основой для «Танца драконов», по которой был снят сериал «Дом дракона», стала гражданская война в Англии 1135-1154 годов. Да и вообще, практически для каждого персонажа, города или государства в его мире можно найти исторический прототип. Джона Толкина при создании его эпоса увлекали и вдохновляли греческие и римские мифы, а также сказания северных народов – кельтов, финнов и скандинавов. По его собственному признанию, писателя всегда привлекали мифы и волшебные сказки, но больше всего героические сказания. Все эти примеры ни в коем случае не принижают указанных авторов и их придуманные миры и тем более не являются поводом для того, чтобы считать их ворами, укравшими чужие идеи, скорее наоборот. Это доказательство того, что в реальном мире не бывает такого, чтобы все сюжеты и образы авторы придумывали из головы. Какую бы историю мы ни взяли, всегда можно найти для нее источник вдохновения, которым может служить одно или несколько произведений, откуда были позаимствованы некоторые элементы. А эти первоисточники также взяли свои идеи из других, более ранних произведений. И таким образом цепочка поиска может привести нас к самым ранним произведениям человеческого искусства, к древним мифам и легендам, которые тоже были на чем-то основаны. Все информационное поле нашей планеты представляет собой мировой океан интертекста из которого все мы берем чужие идеи, иногда даже не осознавая этого, истинно считая, что это наши собственные идеи. Человеческое воображение и творческое мышление способны переработать и изменить эти идеи, тем самым добавив свою каплю в этот океан. Если вы когда-либо писали академическую работу, вроде курсовой или дипломной, то знаете, что в них не обойтись без заимствований, которые специальная программа распознает, даже если вы переставите слова или замените их синонимами. Только если вы сможете на основании собственного понимания написать новый текст своими словами, подкрепив его своим мнением и своими исследованиями, то у вас получится пройти этот чертов антиплагиат. Именно поэтому любой вымышленный мир будет интертекстуален, как и мой мир Гринбей. В одном из прошлых роликов о нем я рассказывал миф о том, что планета Антомовис основное место действия, был создан десятью богами из ничего. На деле же получается так, что создатель у него один, и создал он его из частей других миров. На основе случайно сгенерированной карты в программе, созданной другими людьми, в игре стратегии, созданной другими людьми с идеями из произведений, созданных другими людьми, видеоредакторе, созданным другими людьми, с использованием артов, нарисованных другими людьми и музыки, сочиненной другими людьми. В этом мире столько же от меня, как и меня во мне самом. Ведь все во мне, да и в каждом человеке на земле, начиная с набора ДНК и заканчивая характером и убеждениями, взято от других людей. Однако это не дает права мне или какому-либо другому автору полностью копировать чужое и выдавать за свое. В таком случае произведение будет вторично и авторские права будут нарушены, да и вообще плагиат это незаконно и некрасиво. Всегда стоит помнить о том, что миссия автора Показать что-то новое и свое этому миру, несмотря на то, что заимствование априори неизбежно. Судить, конечно, как всегда вам, читателям, слушателям, зрителям, всем тем, без кого этот текст так и останется обычной водой. И каждый судит, судит по себе. Кого-то восхитит и простенький ремикс, а кто-то и в полностью оригинальном тексте найдет кучу отсылок и заимствований. Потому что так и есть, потому что любое творчество это компиляция и перефраз разной степени качества, ибо как создать или придумать что-то новое, если все уже придумано и создано до нас, а нам остается только передавать и вспоминать. Так или иначе, об этом всегда нужно помнить, когда я хочу показать вам результаты своего труда, попробовать дать вам эмоции и, наконец, Закончить это затянувшееся вступление и рассказать вам очередную историю. Добрые путники! Приветствую вас на страницах этого незаменимого путеводителя, где я, ваш скромный автор и проводник, опишу вам знаменитый Нефритовый остров. Сокровище Драконьего моря. Здесь вы найдете множество интересных мест и увеселений для искателей приключений, а также широкий простор для самой разнообразной торговли. Здесь находится самый большой рынок во всем известном мире. Именно сюда стекаются торговцы со всех стран. Если вы окажетесь на этом рынке в час пик, то сможете увидеть людей всех национальностей, что населяют известный мир. Ваш слух в разгар летней ярмарки потонет в гомони разных языков и диалектов. Однако, вне рынка вы редко, когда встретите кого-то кроме представителей нефритовой национальности, потому что местные жители особо недоверчивы к чужакам. Несмотря на то, что нефритовый остров открыт к взаимодействию с другими народами, свой народ они любят больше всех по этой причине, если вы иностранный посол, путешественник или даже иммигрант, то я настоятельно советую вам быть осторожными, ведь вы можете вызвать враждебность у местных, не особо дружелюбных жителей. До недавних пор я даже представить себе не мог, что местный народ изберет чужеземцев органы власти, пока на нефритовом острове не появился Рейн Аметист, чужак из-за моря, и не основал свой аметистовый дом. К счастью, люди здесь не такие фанатичные ксенофобы, как может показаться, и вы можете даже подружиться с ними при определенных условиях, однако это произойдет не сразу. Доверие завоевывается сложно, но зато потом приносит свои плоды. Если вы захотите попутешествовать по Нефритовому острову, то вам откроются дороги в четыре провинции. Инь столичная провинция, резиденция дома Агат. Тимейнейн – Тимей резиденция дома Турмалин, Рупья – резиденция дома Оникс и Неонейн – резиденция дома Фионит. Четыре великих города, как говорили в эпоху основания торговой республики. Знатные семьи Нефритового острова по традиции носят фамилии по названию какого-нибудь драгоценного камня или минерала. Нефритовый остров является торговой республикой и в нем переменчивое лидерство. Пять самых знатных купеческих домов борются за власть, и после смерти принца мэра, правителя республики, граждане избирают нового из числа глав этих пяти семей. Также знатные семьи могут развивать сеть своих торговых факторий по всему миру. Кстати говоря, основания торговой республики После распада Невритовой империи было достижением знаменитого предсказателя Квигаля Тысячеликова из дома Агат. Когда знатные дома после смерти последнего представителя императорской династии не могли определиться, кто же будет наследовать власть, Тысячеликий предложил разделить власть между пятью самыми влиятельными купеческими домами, чтобы народ республики выбирал себе следующего правителя среди глав этих семей. Все согласились на эту идею, потому что никто не хотел гражданских войн и междуусобиц. Это событие произошло около 120 лет назад. С тех пор Агатовый дом был самым влиятельным и многочисленным, и чаще других избирался на лидерство. До основания торговой республики и падения монархии Нефритовый остров был центром могущественной Нефритовой империи. Нефритовая империя была доминирующей державой своего времени и в военном, и в культурном плане. С помощью самого большого в известном мире флота и одной из самых мощных армий, императоры смогли подчинить себе все острова Драконьего моря и полуостров Азерик на западной оконечности южного континента Сальда. Власть императорской семьи была безгранична. Но нефритовая культура слабела с проникновением тысяч иностранцев из завоеванных провинций. Вера Вурдоуса, бога Солнца, уступала место другим культам. а Растущее влияние купеческого сословия из-за развившейся морской торговли подрывала власть императора. В конце концов, династический кризис окончательно добил дряхлеющую империю. Но среди жителей Нефритового острова до сих пор ходят слухи об утерянных реликвиях императора, символах его власти. Существует поверье, что тот, кто найдет их все, сможет возродить Нефритовую империю вновь сильнее и крепче. Со времен падения империи Нефритовый остров очень сильно преобразился. Были построены города, порты, верфи, рынки и так далее. Столица Йнь выбралась за пределы своей крепостной стены, заложенной еще при Империи. Город внутри этой стены называется сейчас Старым Имперским Городом. Если вы зайдете в него через изящные крепостные ворота, то словно окажетесь в прошлом Империи. В центре города находится Пышный Дворец. На Нефритовом острове есть храмы всех десяти божеств, но некоторые из них сложно найти, потому что культисты скрываются, чтобы не привлекать внимание местных жителей. Но самым сильным культом на острове является вера Вурдоуса, бога солнца, очищающая пламя и бесконечный источник энергии. Его небесное созвездие выглядит как круг и звезд, от которого лучами расходятся звездные ряды. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Это самые краткие и сжатые сведения о Нефритовом острове. Вы сможете узнать больше, если подольше пробудете здесь. Пообщаетесь с его жителями и проникнетесь культурой и бытом этого замечательного места. До встречи на просторах Нефритового острова. А теперь информация для тех, кто досмотрел до этого момента. Сейчас мое существование целиком и полностью зависит от доходов с канала. Поэтому я завел себе бусти для всех тех, кто хочет подкинуть мне деньжат в подвал, в котором меня держат, чтобы я делал видео и стримил, будут доступны эксклюзивные бонусы. И чем больше платных подписчиков будет, тем больше бонусов мы с вами сможем вместе придумать. Я тут накидал пару интересных штуковин, которые будут доступны платным подписчикам на бусти. Первое. Вы сможете предложить тему для следующего ролика или стрима, и ваше мнение будет приоритетно. Второе. Вы получите доступ к дополнительным материалам, сценариям роликов, вырезанным фрагментом. Третье. Также я буду стараться выпускать для вас эксклюзивные материалы. За время работы над каналом у меня поднакопилось несколько таких. К тому же мне часто в голову приходят идеи, которые я стараюсь записывать, но до полноценных роликов они не развиваются. И теперь у меня будет такое место, где я смогу их выкладывать. Четвертое. Ваше имя или ник будут упомянуты в титрах к видео. 5. Ролики будут выкладываться на бусте на день-два раньше, и вы сможете увидеть их раньше всех, и вы на правах фокус-группы. Сможете предложить изменения в ролик до его официального релиза. Шестое. Спонсоры с высокими уровнями подписки смогут предлагать идеи для видео и даже поучаствовать в процессе их производства, направляя меня в нужное русло. Седьмое. Ну и на десерт для тех, кто досматривает до самого конца, вы наверное заметили в этом ролике футажи из RPG-мейкера. Да, я хочу сделать по нефритовому острову игру на RPG мейкере И если вы меня поддержите на Бусте, то в качестве благодарности за это я дам вам возможность поиграть в ее предрелизную версию, когда она будет достаточно играбельна для этого. Список бонусов будет пополняться и дальше, если вы будете заинтересованы в возможности платной подписки на Бусте. И на этом точно все. Спасибо вам за просмотр! До встречи в новых видео. Удачи вам!